и двигаться дальше и все таки добраться до острова свободы и быть свободными ой ой ой полицейские ой какое кусюче окей, не кусюче давай давай ну, ну, ну, кусь кусь кусь кусь их а, ой, их было слишком много мы не справились фраза толпой и отзабить легче сработала в этот момент и большим количеством нас все таки победили давайте снова попробуем проехаться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 И узнаем, сработает ли она или нет. Полицейских так ням-ням-ням. Ух ты, у нас уже половина жизни нет. еще и полицию. О, я понял. Надо, наверное, вот этот красный значок пропускать. И, о, фух, жизни. Жизни есть. Полицейских уничтожили. все Пока слаживается все Очень даже ничего. Ай-ай, красную не возьми. Ай, взял вертолет этот.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 всем приветище и с вами снова коры cars 3 снова сейчас с вами погоняем посмотрим что у нас появилось нового но у нас появилось то что мы уже с вами сколько сколько здесь этапов прошли 8 прошли на девятом пока подзастряли. нужно нам наверное в общем больше денежек на зарабатывать покупать всяких плюшек, улучшалок и тогда в лед пройдем. Ну, в общем, давайте зарабатывать эти деньги. Э -э как мы заработаем или не заработаем? Ну, в принципе, смотрим, узнаем. Бублик мы заработали, они а деньги. И 5 бомбочек. Ну, короче, все надежды на хороший заработок у нас расставили. В общем, будем ехать, заработаем, сколько заработаем. Погнали вот так вот с проходной. Мы чуть не перевернулись. Ух ты! Видели, мы просто раздавили машину! Классно! Сверху на нее упали. Так нам ее кусать нужно было 150 миллионов раз. А так мы сверху на нее упали и все. Ай-ай-ай-ай-ай! О, все, с полицией разобрались. Ну, все, пока слаживается в нашу сторону. Жизни много, с полицией разберусь... Ай, ай, не кусайте нас! Жизни много, уже половину потратили. Давай, давай, давай, давай. Езжай уже. Хух, хух, хух, половину жизни. Вот одна стычка с полицией и половина жизни. Прощай. Слава богу, попалась у нас такая, ну, Бонус жизни. Сто процентно. Давай разберемся сначала с полицией. Давай, давай, давай, давай, разберемся, а потом жизни опять возьмем. Так, бомбочку бомб, переворачивайся уже. О, даже к лучшему то, что мы не перевернулись. Вот опять на жизни полные. Нам по ух ты, шипы какие внизу. Нужно их вот так вот. Чик проехали, все, слава богу. Еще и сальто сделали. Ничего себе. Стой, машинка, стой. Ну, ну, ну, ну, стой, стой, стой, стой. стой, стой нам нужно тебя догнать. Ой, не получается, что у нас догнать ее. Вот так вот. Ой, не одну так вторую, сколько алмазиков с нее выпало. В общем, ой-ой-ой-ой-ой, как эти кактусы нас отбросили. Я вам скажу, что эти кактусы столько горя приносят. Не все ж попадают в выпуски, а попадают только лучше, я бы сказал. И, если честно, нервов уже столько потратили эти кактусы Просто я передать вам не могу Ну, тот, кто играет, тот, в принципе, знает, <смех> ребята Ну, кто со мной заглазил, напишите в комментариях Меня тоже раздражают эти кактусы Ну, что поделаешь Вот, э -э, два щиточка, кто не заметил Сейчас мы посмотрим, два щиточка у нас э -э, И, ну, если честно, денежек мало Давайте-ка, наверное, еще с вами вот так вот проедемся Заново этот этап прокатим Ну, как бы, это лучший вариант, где можно больше всего заработать Да, заработали Ну, спасибо, что в этот раз хотя бы нам дала плюс 20 э, К ускорению, к этому, к нитро Это хорошо Ну, бомбы в предыдущем, вып... в предыдущем заезде тоже были очень кстати С полицией они нам помогли очень-очень-очень Я бы сказал... Э... Помогли очень-очень. Так, давайте заново. Шипы нам помогли очень-очень быстро закончить. Давайте. Сначала проедемся, посмотрим все-таки сколько можно заработать. Ну, посмотрим. Просто заработаем. Ладно, давайте сделаем так. Хотел заработать как можно больше, но, наверное, поставлю перед собой цель получить три счета. За вот этот э, заезд получить три счета. Нам нужно, как можно больше убить машинок. Убить, уничтожить. Убить это неуместное слово. <с> Будем уничтожать. А, на уничтожал уже. Одну машинку упустил. Ну ничего, две машинки полицейских. <с> Не надо от нас отставать. Ребята, так, так, так, так. Все, стоп, стоп, стоп. Мы в прошлый раз упали. Кто помнит? Так, так, бомбочку им. Ой, упустили машинку упустили ну полицейских поймали сейчас посмотрим справимся мы с... упускают как они нас больно и очень быстро жизни заканчивается ну слава богу бомбочки с ними разобрались и нам сейчас нужны жизни я если не ошибаюсь внизу вон они вон они внизу возвращайся а решили не вернуться какая-то машина сегодня неуправляемая, как-то рвется вперед очень плохо что в этом выпуске нет вот этой функции ехать обратно. Кто со мной согласен поставьте я не знаю, плюсик, комментариях. Кто не согласен и думает, что эта функция вообще не нужна в этой игре ну ставьте дизлайки ну как бы и, а, ну да, вот кто согласен ставим лайки а кто не согласен ставим дизлайки давайте посмотрим кто э, ну кого из нас больше э, те кому нужна эта функция или те кому не нужна эта функция вот, и, в принципе, я хотел бы вас спросить, а что, что больше всего вас привлекает именно вот в третьей части? Я в следующем видео, наверное, скажу свою точку зрения, пока сейчас промолчу. Пусть это будет маленьким секретом. А пока я храню секреты. У нас почти три полных щита. Нам, я думаю, еще одну машинку уничтожить. ну к сожалению... А, вот, не к сожалению, у нас еще есть впереди соперники. И у нас есть три щита. Ура, ребята, мы справились. Осталось только доехать. Доехали. Слава богу, доехали. Все, я думаю, на сегодня все. Буду набивать себе кристаллики. А вы пока, ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Все, всем пока-пока.